Всем доброго времени суток. Хотел немножко показать э, патроны 10 на 32 Т сказать, э, в разобранном виде. Э, здесь у нас с этой стороны это у нас э, патроны Фортуна, нижний Новгород. Э, у них э, дунная энергия 84 джоуля. Вот. Следующий идет у нас это Техкрем, город Ижевск. У них э, дульная энергия где-то 65 джоулей ну и вот самые которых сейчас уже конечно продажи нет самые первые патроны 10 на 32 т это двух патроны у них была где-то энергия тоже в районе там, 60 джоулей, но ну, на два шарика, то есть по 30 джоулей получается на каждый шарик по, по 30 джоулей порох соответственно у каждого здесь так если посмотреть то Здесь он довольно такой плотненький. У, у техкрима он вообще такой как, как про порошок. Пули видно, что пуля небольшая. Ну и на пачке написано, что масса пули 64 грамма. И самый у ну, фортуны самый, самый большой шарик. Порох тоже довольно крупно нарезан. И масса.. Шарика 2, 2 грамма получается. Вот. если сравнить вот по, так сказать, по ощущениям, да, то вот этот самый плотный материал его доставать было очень как-то из патрона очень тяжело. Я никому не советую. Все-таки это такое дело неблагодарное, но и как-то небезопасное. Вот. У тех кремов шарик. Он такой помягче. Его ну, выкрыть, вынуть из патрона было довольно легко. Он небольшой и буквально это труда не составило. Вот. И э, это барнаульские патроны, которые вот самые еще первый ну, с пистолетом еще, с лидером ТТ. К нему продавались. А сейчас, конечно, продажи нет. Но вот у них тоже шарик очень похож на... Он тоже такой более мягкий. Даже, наверное, помягче, чем у техкрима. Вот. Но их два было. Сейчас таких нет. Я думаю, что если у вас не лидер ТТ, то покупать, наверное, конечно, есть смысл именно фортуны патроны, так как, мне кажется, у нее наиболее эффективный и по джоулям, ну и по самому шарику, по останавливающей как сказать, способности. Мне кажется, у нее самый должен быть эффективный патрон. Ну, в пачке тут у Фортуны 25 патронов, у тех Крима 20 патронов. Все, спасибо за, за просмотр.